Спаки – это компании, которые позволяют есть IPO. Это длинный процесс, вы даже сегодня интересовались. Это то, что было хитом там, прошлого года вовсю. Когда компании только выходят на IPO, но нужна документация, отчетность. Это достаточно долгий период. Ну, вон, горячие пирожки, все разлетается. Инвесторы понимают, что, в общем-то, вывести свой бизнес на, на IPO – это то, что называется окажется об инвестора, Потому что, вот, ну, есть создатели, да, они там пистели, холли свою продукцию, какую-то компанию, не знаю, софт или что они там делают. Но потом ну, нужно что-то жить. И надо выходить на IPO, продать долю своей компании какую-то, незначительно, например, на 5, 10, 20 и так далее процентов, но получить живые деньги. И когда все растет, они начинают выводить на IPO. Это длинная процедура. Есть такие компании специального значения, там SPAC, которые э, проходят всю эту процедуру, но компании пустышки. У них ограничения, они уже торгуются на бирже. А бы что, ничего внутри нету. Но они в течение двух лет должны путем слияния поглощения да, с какой-то, с реально действующим бизнесом, начать вот те деньги инвесторов, которые они собрали, вот эти спак-компании, во что-то инвестировать, что-то купить, то есть инвесторы готовы давать деньги какой-то спак-компании, даже не зная, что она покупать будет, и они не знают еще два года, просто кто-то захочет на биржу, у них или долгий путь проходить все эти листинги, и IPO, документации, или вот стать слияние с другой компанией, которая уже торгуется и для этого, да, и войдет капитала, сразу будет. Вот один там какой-то чувак, инвестор, сказал, 26 создам компании, вот сейчас недавно, по количеству букв в алфавите. Ну вот разумно это, вот, ну вообще с точки зрения, вот как бы, то есть это, это, это то, что называется на рынке эйфория. У многих от того, что все росло.